как правильно купить готовый сайт с доходом и не ошибиться сегодня разберем 9 конкретных вопросов которые необходимо задать до того как вы переведете деньги продавцу в предыдущих видео мы уже разбирали тему как ну, вообще зачем инвестировать в сайты то что они дают пассивный доход часть из него идет в валюте то что вы не привязываетесь к месту доход круглосуточный 24 на 7 и для организации всей этой системы достаточно от двух до четырех часов в неделю. Сегодня поговорим о том, а как правильно выбрать сайт. И Недавно я участвовал в передаче по поводу доходных сайтов и рассказывал эту тему подробно. И поскольку аудитория была не знакома с темой, у нее возникло естественным образом большое количество возражений. Да? Цитирую дословно фразу, которая меня сподвигла записать это видео. В свое время муж много лет занимался раскруткой сайтов Сайтов, вот о чем он меня предупредил. Сайт, который вы захотите купить, запросто может оказаться в черном списке у поисковых систем систем и узнать об этом заранее очень проблематично. Так что можно с легкостью выбрать деньги на ветер при покупке. После такого комментария ты скажешь, да ну нафиг эти сайты. Мы не должны потерять деньги. И это самое главное. По факту, давай разбираться, а как это узнать проблематично. То есть, у нас есть сложная задача, как выбрать сайт. Я подготовил для вас 9 вопросов, которые, если вы зададите, 95% вероятных проблем вы избежите на самом старте. И поэтому смотрите это видео очень внимательно до самого конца. Вы знаете, что делать, если давно находитесь с нашим проектом. Задавайте свои смелые вопросы в комментариях. Я их обязательно буду отвечать, если эта тема будет вам полезна, интересно буду ее раскрывать подробнее. Итак, эти 9 вопросов. Условно мы разобьем эти вопросы на категории. Первая категория – это трафик, вторая категория – это монетизация, то есть на чем мы конкретно зарабатываем, и третья категория – это контент, то есть содержание непосредственно сайта. Кратко напомню, что информационные сайты – это не интернет-магазины, это не магазины, это не сайты каких-то компаний, это сайты, которые отвечают на вопросы пользователя, они задают в поисковой системе, как приготовить пирог шарлотку или как посадить дерево или как выкопать пруд или как открыть бизнес, кофейню в торговом центре. На все эти вопросы отвечают доходные сайты, то есть сайты наполнением которых являются статьи именно про эти сайты идет речь то есть мы не оказываем услуги конечные мы не ищем рекламодателя мы покупаем готовый сайт на котором уже есть трафик мы размещаем коды от google от яндекс и они уже ищут рекламодателей все что нам необходимо делать это, за, это следить за тем, чтобы трафик на сайте не падал и желательно, чтобы он еще и рос, потому что все остальные вещи за нас делают другие. То есть, Google и Яндекс ищут рекламодателей, а копирайтеры пишут нам статьи. Мы обязательно в следующем видео разберем подробно, как организовать процесс управления, который будет занимать от двух до четырех часов в неделю. При этом вам не обязательно быть технарем, поэтому ну, я рекомендую как минимум следить за будущими выпусками. Мы специально собрали все самые топовые отмазки, да, которые не позволяют почему-то вам до сих пор купить сайт там и просто даже с нами или без нас просто а, сайт должен быть в портфеле каждого инвестора. Это если вы для себя эту тему принимаете, то что вам классно, когда вам на карту кто-то ежемесячно переводит в баксах деньги и вы хотите, чтобы этот денежный поток рос, то смотрите это и следующие выпуски, потому что... Ну, потому что я расскажу, как это делать и расскажу, где узнать об этом подробнее. Итак, первый вопрос – это откуда трафик? То есть, первое, то есть мы покупаем, под видом доходного сайта мы покупаем бесплатных посетителей с поисковых систем. Условно бесплатных, потому что автор, э, владелец сайта или который платил автором, либо писал сам, э, написал статьи, и эти статьи появляются в поиске поисковых систем. В среднем статью будет посещать от 100 до 300 посетителей в месяц. Одна написанная статья, мы чуть позже разберем математику, но просто… Сейчас надо понимать то, что надо знать. Когда ты выбираешь сайт, надо в первую очередь смотреть, откуда идет трафик. То есть он должен быть из поисковой системы Google, и он должен быть из поисковой системы Яндекс. И здесь важно, чтобы трафик был распределен равномерно. То есть если ты видишь, что трафик из Яндекса 90%, а из Гугла составляет всего 10%, Скорее всего, у этого сайта есть какие-то проблемы с гуглом, есть какой-то фильтр, и для новичков это может быть проблемы, которые он вряд ли сможет решить, потому что фильтры могут быть достаточно жесткими. Когда ты видишь, что трафик идет равномерно с двух поисковых систем, здесь а, проблем, ну, скорее всего, нет, и надо дальше задавать следующий вопрос, то есть это первый стоп-фактор, по которому стоит определять, нужен тебе этот сайт или не нужен. Сейчас есть рекомендательные системы, такие как Яндекс.Дзен, и у них тоже может быть достаточно много трафика, если вы решаетесь на покупку такого проекта, там немно, немножко нужно по-другому подходить, то есть там сразу надо знать, кто будет писать контент для Яндекс.Дзена, потому что это критично, умение добывать, трафик из этой площадки, это критично для того, чтобы ваш проект развивался. То есть первый вопрос, откуда трафик? Ответ 50 на 50 из гугла, из яндекса, из поисковых систем. Органический бесплатный трафик, который не зависит от ваших постоянных активных действий, вы не покупаете его снаружи. Второе, какой тренд? То есть что происходит с трафиком, к примеру, в разрезе одного года? Что он растет, либо он падает, либо он на месте. Причем, когда мы смотрим тренд, мы всегда смотрим тренд в двух поисковых системах. Можно использовать стандартную Яндекс Метрику, которая стоит, опять же, мы это все вопросы подробно разбираем на курсе, поэтому, если вы решите в эту тему подробно погрузиться, я рекомендую, под видео я здесь оставлю ссылку, это 2,5 часа мастер-класс, на котором я показываю все шаги от выбора сайта, покупки, организации управления. И потом дальше, если вы решите, что ваша эта тема вам подходит, можно будет прийти в нашу продвинутую платную программу, где более 150 уроков пошагово, с поддержкой, с обратной связью, где мы вам поможем купить сайт в течение двух недель. У вас вы выберете, научитесь отбирать эти сайты, и у вас будет пассивный доход э, э, в валюте сайтов. Вот, это, это такое небольшое отступление. Да. Значит, какой тренд? Тренд смотрим. То есть может быть как, что в Яндексе трафик падает, в Google трафик растет, и в целом трафик ровный. то есть, о, ну нормальный тренд, в принципе, ничего не падает. Вот эти вещи надо отслеживать, потому что у нас был такой сайт, когда в Яндексе все росло, все перло, в Google все падало, и в целом мы видели, что-то что мы с сайтом делаем, но непонятно, как-то ничего не происходит. А третье, как распределен трафик по статьям? Мы знаем, что информационный сайт – это набор, Конкретных статей. Соответственно, представь, что ты покупаешь сайт, у которого весь трафик приходится на одну-две статьи топовых. У нас был такой проект realibis.ru, где основной трафик ну не был, он сейчас есть, где основной трафик приходился на главную страницу по запросу бизнес-идеи. И представь, если он упадет хотя бы на 2-3 позиции по запросу бизнес-идеи в Google или в Яндекс, мы потеряем значительную долю дохода и значительную долю трафика. И это риск. Поэтому при выборе сайта идеально смотреть, чтобы сайт был равномерно распределял трафик по статьям например по 20 30 40 50 статей дают там 90 процентов трафика это уже хорошо То есть самое главное не на две-три статьи потому что как только трав будет падать ты сразу будешь терять доход но ну, это такая на самом деле интересная история когда ты видишь десятки сайтов у нас есть сайты по бизнесу где трафик распределен на несколько запросов у нас есть сайты по бизнесу, где трафик распределен по всему сайту и там по самым-самым низкочастотным. То есть этот сайт суперстабильный, и я вижу, что он постоянно растет, просто потому что у него вот как раз вот эта низкочастотная история постоянно добавляется. То есть огромное количество запросов собирают сайты. Поэтому как распределен трафик по статьям, это третий вопрос, который мы задаем. Четвертый вопрос. Какой средний трафик на один документ? Предположим, на сайте 1000 статей. Соответственно, в среднем, если сайт посещает 100 тысяч человек, то трафик на документ составит 100 посетителей. Это, в принципе, неплохой показатель, но оптимально, чтобы трафик на документ был больше 200. То есть больше 200 посетителей посещало ваш сайт с двух поисковых систем из Яндекса и из Google на каждую статью в среднем. Если мы видим, вот, может быть, покажется сначала сложно, но смотрим, сколько статей. И смотрим, какой трафик. Соответственно, трафик делим на количество статей и получаем эту цифру. Если эта цифра меньше 100, значит либо некачественный контент, либо есть проблемы с сайтом, то есть с какой-то из поисковых систем. Если сильно выше, тут то тоже надо смотреть, с чем это связано, потому что, ну, как правило, в среднем от 100 до... 250 до 300 это нормальный показатель по, по доходным сайтам хотя я знаю то что есть и выше но там же надо детально погружаться есть четвертый вопрос такой какой средний трафик на документ надеюсь ну, понятно объяснил то что если супер много документов от а трафика нет значит скорее всего google или яндекс считают этот контент некачественный и здесь уже более внимательно надо смотреть на контент Следующий вопрос. Пятый. Сколько зарабатывает сайт с одного посетителя? Так называемый ДН, ДНУ, доход на уника, доход на уникального посетителя. В среднем этот показатель должен быть в диапазоне от 10 до 40 копеек, я считаю, но опять же очень сильно зависит от ниш, потому что какие-то юридические тематики, визы, миграция, какие-то форекс-партнерки. Это все может сильно быть выше и доход на одного посетителя, я видел доход на посетителя больше 1 рубля. Но обычно в среднем, если мы видим доход на посетителя от 10 копеек до 30, то, скорее всего, это нормально монетизированный сайт без перегибов и, скорее всего, мы сможем эту монетизацию повторить. Поэтому, как он считается, то есть, есть 100 тысяч посетителей, смотрим, какой сайт дает доход. Продавец заявляет, что он дает доход там 50 тысяч рублей. Это заставляет задуматься, потому что по факту каждый посетитель этого сайта приносит 50 копеек. И это достаточно много, и тогда имеет смысл смотреть конкретно, а что, на чем конкретно этот сайт зарабатывает. Если вы видите, что там только контекстная реклама и заявлен такой доход, то скорее всего сайт перенасыщен рекламой. Поэтому в среднем сайт с посещаемостью 100 тысяч человек в месяц будет давать доход около от 15 до 25 тысяч рублей, в зависимости от того, что использует продавец. Если он использует только контекстную рекламу, в зависимости от ниши будут примерно такие цифры. Шестой вопрос, как раз на чем зарабатывает сайт. Идеально, если вы купите свой первый сайт, на котором будут только контекстную рекламу, то есть основной доход от контекста. В чем плюс? В том, что вы поставили рекламные блоки и с рекламой вы больше ничего не делаете. То есть вы разместили и Google сам подбирает рекламодателей Яндекс для того, чтобы... Ну, размещать на ваших статьях. То есть, он смотрит тему статьи, смотрит из базы подходящего рекламодателя и показывает это объявление. Вы зарабатываете в тот момент, когда люди кликают по этим объявлениям. Соответственно, если основной доход идет с контекста, то это очень хорошо. Если же основной доход превышает, идет с партнерских программ для новичков, это тоже может быть риск. Но даже не риск, а повод снизить цену. То есть, смотрите, если мы покупаем сайт чисто на контексте, то это где-то два... Два с половиной года окупаемости. То есть примерно 36-50 процентов годовых сразу вы делаете на покупке этого сайта. Если же сайт зарабатывает на партнерских программах, то доходность можно смело увеличивать до 70%. Это примерно окупаемость 18-20 месяцев. То есть, почему? Потому что с партнерками риски выше. Партнерка может перестать работать, надо смотреть более детально, что с ней происходит. Но в целом для новичков я бы рекомендовал ориентироваться именно на сайты, которые зарабатывают на контекстной рекламе. Так вы снизите риски того, что сайт потеряет доход после покупки. То есть эти вопросы, они ориентированы на то, чтобы вы снизили свои, максимально свои риски при покупке. И потом, к примеру, когда вы купили этот сайт, вы уже можете добавить партнерки, потому что на самом деле партнерки дают половину дохода сайтов. То есть, если взять мои сайты, они у меня монетизированы хорошо. То есть, у меня есть контекстная реклама на сайтах, и плюс у меня есть партнерские программы. Под них мы пишем конкретные статьи, и больше половины дохода приходит не от контекста, а именно от партнеров. Плюс еще рекламодатели, которые, когда ваш сайт становится посещаемым они начинают вам сами писать когда вы создали страничку для рекламодателей они сами пишут говорят, хотим разместиться на вашем сайте в такой-то статье сколько будет размещения и там вы уже дополнительно зарабатываете примерно плюс еще 15-20 процентов примеру продав... рекламное место на три месяца то есть вы можете сразу получить эти деньги и согласитесь там 10-15-20 тысяч рублей в месяц от того что вы просто продали рекламу по e-mail это тоже очень неплохой доход но опять же сейчас нет задачи рассказать всю монетизацию которая только может быть важно на старте понимать что если сайт зарабатывает на контексте и если доход на посетителя там составляет около 15-20 копеек вам повезло в целом все нормально смотрите просто на чем зарабатывает на какой контекстной сети зарабатывает сайт то есть на google на яндекс и так далее здесь тоже важно это смотреть седьмое Какая окупаемость сайта по выручке, то есть за сколько этот сайт продают? Мы уже с вами определились то, что если сайт на чистом контексте с трафиком 50 на 50 с Google, с Яндекса, то это в принципе 50 годовых, это очень крутая история, то есть двухлетняя окупаемость это хорошо, хорошая цена для такого сайта. Обычно такие сайты могут продаваться и по 28 месяцев и по 30, я знаю сделки, когда такие сайты продавались по 36 месяцев, но это практически стопроцентный пассивный доход, то есть человек покупает такой сайт, размещает контекстную рекламу и получает доход там половину в рублях, половину в валюте, Публикую там 4 статьи в месяц. Это очень стабильные, хорошие, качественные проекты, которые могут жить достаточно долго. У меня много таких проектов в моем пуле, есть, и в основном эти проекты, которые мы купили и владеем ими постоянно, то есть в ближайшее время мы не планируем их продавать, потому что они большие, крупные, дают стабильный доход и трафик их постоянно растет, соответственно растет стоимость. По монетизации, в принципе, вопросы ответил. Какие вопросы есть, вы можете также задавать их в комментариях. Также рекомендую сходить на мастер-класс, потому что у нас там два с 2,5 часа времени больше, чем конкретно на одном из видео. И мы в эту тему погружаемся подробнее, то есть подробно как монетизируются сайты, на чем они зарабатывают. Конкретно привожу примеры со скриншотами наших сайтов, поэтому ну, рекомендую это тоже изучить, ссылку внизу под видео в описании оставлю. По контенту. Последний блок. Трафик разобрали, монетизацию разобрали, вопрос номер восемь – это по контенту. Заходим на сайт и смотрим, интересно ли читать текст или нет. То есть смотрим, что там за тексты, потому что бывает такая хинея написана и ты думаешь, блин, ну просто надо отказываться из-за того, что этот сайт, и когда ты смотришь, что, например, трафик на документ меньше 100, заходишь ты видишь, какое качество контента и говоришь, а, вот почему, потому что статьи нафиг никому не интересны, соответственно, когда ты это видишь, ты сразу от такого сайта, от покупки отказываешься. Вопрос номер 9, финальный вопрос, это как оформлены статьи, то есть насколько хорошо качество они выложены, потому что бывают выложены сплошным текстом, без оформления, без подзаголовков, без картинок, без разметки, читать неудобно, это тоже показатель того, что, скорее всего, эту штуку придется переделать, и сайт может дополучать э, трафика и внимания от поисковых систем как раз из-за того, что он плохо и некачественно оформлен. Такие сайты тоже встречаются, но в целом визуально вы должны увидеть, интересен ли этот проект вам как пользователю или не интересен. Интересно вам им заниматься или вы его купите и больше на него никогда не будете заходить, потому что вам, ну, банально будет стыдно просто таким сайтом просто заниматься. Но на самом деле как раз в точках, где вы видите проблемы, есть самые максимальные точки роста, потому что любой из этих вопросов он позволяет вам снизить риски на старте. Итак, мы разобрали 9 конкретных вопросов, которые помогут при выборе сайта новичкам, то есть если вы делаете только первые шаги, ориентируйтесь на них, это как минимум защитит вас от большого количества проблем, которые могут возникнуть после покупки. И моя задача в этом видео было показать то, что доходный сайт сайты, которые уже дают трафик, уже доход, дают доход, это не черный ящик, это понятный инструмент, в котором может разобраться даже не технарь. Наша программа образовательная она ориентирована не на технарей. И для того, чтобы в эту тему подробно погрузиться, приходите на мастер-класс, я покажу, сколько конкретно можно зарабатывать на сайтах, как делать трехзначную доходность, если вы умеете решать проблемы. Мы разберем конкретные кейсы, я покажу, где покупать сайт. И мы разберем 8 стратегий, как зарабатывать можно на доходных сайтах то есть мы поговорили про контексты про партнерки чуть-чуть затронули рекламодатели в течение двух с половиной часов в вечернем мастер-классе я подробно эту тему разберу поэтому если эта тема вам зашла интересно вы понимаете что даже вот просто блог по выбору сайтов вам сейчас уже стало понятнее как действовать конкретно в этой точке но хотелось бы понять как ими управлять там как э купить, где купить, на чем еще зарабатывать, и понять всю эту бизнес-модель, приходить на мастер-класс, будем разбираться подробнее. Увидимся.